О, да, я вижу. Рада, hi, рада, hi, рада. Мы ждем Эллис, и мы сами... О, минуточку, минуточку. Я же должна говорить с радой по-русски. Yeah. Yeah. Извините, рада, что <laughs> так поздно. И плюс маленькая техническая неполадка случилась. Ну, как всегда. Да. Ну... Я очень рада, что вы зашли. Спасибо вам огромное. Так, сейчас Алиса еще подскажет. И а, я тут отвечаю на вопросы, которые я получила. И вопрос был, почему я открыла свой канал. Я уже ответила. И сейчас а, вопрос о моем образовании. Радочка, спасибо вам большое. Дела очень хорошо. Очень хорошо. А, вчера просто часиков до трех не спала, <смех> готовилась к этому прямому эфиру. И ä, <смех> вчера все работало, а сегодня бум! Ничего не работает! И Алиса сидела, ждала сколько, минут 20, <смех> не могла подсоединиться. Но все в порядке. И, кстати, рада, хочу показать вам, посмотрите. А, а, кстати, я сейчас могу делать эти лайв only а, только с. Компьютера, и очень неудобно но посмотрите на заднем плане вот что вы видите радочка моя на заднем плане вы можете видеть все все мои новые покупочки которые я совершила с вашей с вашей легкой ручки замечательные совершенно замечательные разные всякие штуки для лица но больше всего я люблю всякие тоники и кремчики, которые я соединяю там на особенной основе. Окей? Okay? Uh, все очень классно, и uh, очень скоро выпущу видео о том, какие новые, замечательные корейские штучки я приобрела. Ну, хорошо. Я знаю, что у вас уже очень поздно. Так, смотрю на часы. У вас уже примерно полдвенадцатого, так что... Окей? До следующей встречи с вами, Байерма. Окей? Всего хорошего вам, прекрасных снов. вот. А я, не знаю, Алиса, возможно, уже ускакала в парк из-за этой неполадочки. Окей? Okay? Хорошо. А я пока отвечу на вопросик, который был немножко раньше. Почему я вообще открыла этот канал? Этот канал был открыт 4 года назад, в шестнадцатом году. Я его открывала сугубо для своих realtors, Purposes, для um, uh, продвижения своих uh, listings, sales, uh, real estate, недвижимости. И я делала видики только ну, примерно 2-3 минуты, такие компактные и очень-очень быстрые, там было очень много всяких um, переходов и uh, нарезочек таких, uh, за которыми невозможно было рассмотреть сам контент, саму идею... Нет, идея была понятна, но было просто не, не, невозможно видеть. И вот со временем я поняла, что у меня накопилось столько разной всякой информации а, в аспектах гораздо более гораздо шире, нежели just real estate, чем недвижимость. И а, это просто грех, как сказали мне друзья и мой драгоценный муж, это просто грех не поделиться с этим, не поделиться этим а, с людьми, которым эта информация очень-очень поможет. А информации и а, из личного опыта у меня настолько много во всяких разных аспектах жизни а, в стране Америка. И я думаю, что людям интересно просто посмотреть, не просто посмотреть, как живут другие, а... а извлечь какие-то для себя полезные моменты, ну не то что уроки, но информацию, которая может им пригодиться. Ведь люди сейчас очень много путешествуют, и они хотят знать больше, если у них есть возможность поехать, то есть они готовы к тому, как делают это они в другой стране. Или если они не готовы поехать еще, то они могут просто как бы путешествовать заочно, или они могут восторгаться чем-то или воодушевляться или вдохновляться вот ам, через чьими то глазами но своим сердцем когда сердце понимает то о чем говорят другие ну вот вот такая была цель открытия этого точнее не открытия, а развития этого канала и сейчас он не просто посвящен real estate он так и называется Мила Филопова Uh, um, то есть, то есть uh, смотрите, воодушевляйтесь, учитесь, просто узнавайте что-то новое. Ведь узнавать что-то новое — это всегда прекрасно. Никогда okay. не останавливаемся okay. учиться. Да я и сама еще учусь, вот как сегодня, например. Научилась делать этот лайв -стрим, например, после двадцати минут oh. <laughs> самосозерцания. Радочка, рада вас видеть. рада ради. Так, и второй вопрос был об образовании. Спасибо вам большое, Радочка. Вы для меня как частичка солнца, хотя солнца достаточно во Флориде, но вы, солнышко, в те дни, когда... Tropical storm or hurricane, да, когда дождик или просто серое небо. Вы на самом деле такая, такой лучик, молодец, вы. вы очень большая умница. Я очень уважаю ваши, э, <говорит> ваши устремления, э, вашу настойчивость и на самом деле ваше, ваше желание э, быть настолько полезной людям. Это на самом деле вдохновляет. Yeah. Очень жду вашего тоже канала и всегда <связываю> проверяю ваши ютубовские постики. Well. так. А, Алишанчик, так, ну где же мой Алишанчик? Сейчас я быстренько наберу Алишек. <связываю> Okay. Next. Okay. Next question was from. <laughs> oh, she's here. She's here. Oh gosh. How nice this. So, um, Arthur, was your question was about my education, and just real very fast. So, I've got a university degree from Russia or Uminya, uh, university диплом из России, а лучше сказать Советского Союза, потому что это была Украина, Киевский университет иностранных языков, английский язык. Вот почему мне было легче, немножко легче а, акклиматизироваться в Америке. И когда я приехала в Америку, после ряда обстоятельств я осталась здесь, и первым делом, что я сделала, снова пошла в колледж. И где я получила степень. Paralegal – это значит ассистент в um, юридическом офисе. И это мне настолько помогло в жизни и помогает. То есть моя степень а, а, бакалавра в иностранных языках плюс степень, а, называется associate degree, в uh, um, assistant a legal office, ну это просто необходимо. В Соединенных Штатах, потому что э, закон не преподается ни в школах, так, э, ни, о нем не говорят очень много э, на, для публики. Для чего? Ну, наверное, чтобы лоиры зарабатывали больше денег, потому что лоир это профессия номер один в Америке. И вот чтобы какие-то, чтобы в чем-то разобраться юридически или подать документы куда-либо, простой гражданин просто просто обязан нанять параллелгал или лоира, чтобы помочь ему. Вот. А так как я не простой гражданин, ну что мы, русские, точнее, люди из бывшего советского пространства, нам нужно все делать самим, нам нужно все освоить, изучить и а, понять в лучшем смысле и двигаться быстрым темпом. Поэтому образование помогает, ребята. Обучение – залог здоровья. Алиса, рада видеть! Алиса! Lucy и, uh, может быть, uh, Matthew, <laughs> а может быть, еще и Ether. Hi, guys. And uh, what's the question over there? And the question was... <laughs> как вы остаетесь такой позитивной? How can you stay that positive all this time? Um, just a second, let me... дайте ко мне ответить на этот вопрос, но сначала <laughs> компьютер решил отсоединиться. Where's my connector to the computer, sweeter? Where's my connector to the computer? Okay. Oh, it's over here, I found. Перед тем, компьютер еще. Thank you. И заодно увидели мою футболку, right? свободное от работы время, я делаю футболки, я их сама шью, я беру какую-нибудь а, очень дешевую футболку из волны и вырезаю какой-нибудь кусок и пришиваю туда новый Anyway, все. Очень-очень хорошо. Круто, круто, круто. Так, как удается оставаться такой позитивной? Наверное, солнце. Солнце в моих. Моей крови уже. Да, ребята, климат очень содействует, сопутствует и помогает оставаться а, позитивной. Много солнца, это на самом деле важно. Вот в Питере, когда я жила, ну что могу сказать? Ну, конечно же, мы все влюблены а, в Питер. Конечно, как можно не любить Питер? Но единственное большое но была погода. А -а -а -а -а! Это ужасное свинцовое небо. К ней тоже привыкаешь, и ее тоже любишь. Но на здоровье она не так уж хорошо влияет. Поэтому а, я скучала по солнцу все время. И, наверное, поэтому Господь Бог принес меня сюда, привел меня по Флориду, и где много солнца и погода помогает. А также что еще помогает? Ну, наверное, в общем-то, та стамина, которая была дана природой. То есть, ребята, самое главное, как я сказала в одном из видео, не бояться падать, потому что после падения встаешь с еще большим энтузиазмом и бежишь дальше. И а, понимаешь, что не беда упасть, не беда ушибиться. Это только новый трамплин, который помогает двигаться еще быстрее. А, и хорошая кожа. Откуда она? Откуда? Не перегружать ее новомодными штучками, наверное. И найти свой секретный фонтан. Я не знаю, где его найти, но я нашла. Расскажу об этом, хотя рассказываю потихоньку. Английский язык, радочка. Да, я поэтому вставляю некоторые английские слова, когда <laughs> делаю свои видео и также дублирую на двух каналах английском и русском. О, oh, вопрос какой? А? Креативные футболки, да, креативные. Это кстати на uh, Thanks, нет, не на Thanksgiving. Uh, что у нас перед Thanksgiving? Um, Halloween, я yeah, Halloween. Видите, такой вот <laughs> разные паутинки. Алиса well, Лэмпика, мило вернулись бы в Россию, сердцем в России, а в Америке и сердцем и разумом, можно разрывать сердце на две половины, можно, но не нужно, Россию люблю потому что там я родилась. А -ха -ха, плачу, как всегда. А Америку люблю как родной дом и очень благодарна. Вот эта <смех>, метафора, как добрый дедушка. Не всегда мы можем сказать, как добрый отец, но как добрый дедушка, по-моему, всегда мы можем сказать. Вот когда я приехала в Америку, <смех> я почувствовала, что Америка – это тоже как ну, дедушка который говорит, балка, добро пожаловать, заходи в мой дом и располагайся как дома. Вот это очень важно, когда тебя встречают на пороге, даже если вы идете, не приезжаете в новую страну, а идете в гости к кому-то, очень важно ощутить себя дома в гостях, особенно в тех, где вы впервые, когда вы чувствуете, что хозяева готовы обнять вас потому что они даже не знают вас. Но они настолько добры. Вот так я почувствовала а, Соединенные Штат, Америку, когда я впервые, впервые приехала сюда. И все, что бы я ни делала, а, везде я чувствовала вот это, вот это отношение. Ничего, ты справишься. Ничего, мы поможем. О, вот этого у тебя нет, или вот этого не хватает, или э, этого не знаешь. Все в порядке. Мы поможем, мы подскажем. Чизгал. Только делайте, что вы можете, а мы добавим остальное. Вот такого я, честно говоря, последнее десятилетие перед тем, как я уехала из России, не чувствовала. Но это были 90-е. 1989, когда обрушилась страна, и до 1999, когда я уехала это было очень-очень трудно. И таких слов, как я услышала здесь, я там не слышала. И даже говоря о красоте или молодости, я уезжала из России гораздо моложе, чем сейчас, 20 лет назад. Но уже в то время в России я считалась пожилой. В 30, особенно в 35, это был как бы конец жизни для для да, а, девушек. В конец молодости, я бы сказала. Вот. И я, на самом деле, чувствовала себя уже пожилой в России. Well. А здесь, с первой минуты, я ощутила себя молодой, юной девушкой, потому что а, то отношение, которое я получаю от окружающих, оно настолько другое, нежели там. Это вдохновляет. Хотя, опять же, я очень люблю Россию и всегда плачу, когда а -а -а -а! я слышу русскую речь или вижу <со> видео из России. Well, ну, вот так. Рада пишет, что сегодня меня тоже спрашивали, еду ли я в Штаты, но я подумала, что с возрастом уже неохота менять место жительства что посоветовали в связи со сложившейся ситуацией. Вы отчасти правы. Чем больше у нас якорей, чем больше у нас а, камешков накопилось, они тянут нас вниз. То есть это только если на самом деле настолько нужно или настолько вы чувствуете «Да, или сейчас, или никогда». Или сейчас, или никогда. При этом всем том, что я... Была настолько стеснительная, скромная и а, недопонимала реалии. Я не знала в то время, как пользоваться кредитной карточкой, как водить машину, не знала. Но был ли страх ехать в Америку? Нет, потому что я знала, что сейчас Пришел тот час, пришло то время. Для меня это было а, не то, что как толчок полученный кем-то, необходимо сделать это. Если вы этого не чувствуете, а просто так поэкспериментировать, то тогда лучше очень хорошо подготовиться и подождать того случая, верного случая, или услышать тот месседж, услышать, увидеть знак или услышать тот месседж. Как раз в то время, когда я убежала в Америку, у меня сошлось. Я услышала месседж и увидела знак. Но это более личное и на самом деле месседж, который на самом деле что-то было сказано, то, что ответила на мой вопрос, который я во Вселенной задавала. Увид... Услышала этот месседж, звуковое письмо и получила, как говорится, вот, <laughs> видимые настройки. Настройки и помощники, которые помогли мне в общем-то все оформить, все быстренько спланировать и быстренько все сделать. Так что ждите своего часа. Да. Он может и не прийти, потому что вы хороши там, где вы есть, и там, где вы есть, хорошо для вас. То есть вы это чувствуете сердцем и умом. Сердце и ум должны растись и Алиса тоже не, уже не хотела бы менять место жительства, хотя никогда не знаешь точно, это точно, никогда не знаешь. Когда я лет шесть назад а, была в Австралии, куда меня послали от моего американского колледж, в котором я была одна из лучших учениц и а, очень хорошо училась, меня послали туда бесплатно а, в составе делегации молодых журналистов. Почему молодые журналисты вдруг решили меня взять с собой? А, потому что а, у а, студентов есть свобода выбора, какую делегацию, какую группу, в какой группе ты хочешь присоединиться. И не важно, что а, ты не учишься на журналиста. Свобода выбора, свобода слова. Так что я присоединилась к журналистам, и мы поехали в Австралию, Мельбурн и Сидней, лет шесть назад. И это делегация журналистов, мы посетили... А, Такие а, общественные места и управляющие места, как а, премьер-министра, а, самое главное – масс-медиа, а, их офисы, что называется, сердце, вещание. То есть мы видели, как вещают на телевидении, радио. все очень прекрасно. И сама страна мне настолько понравилась. Очень а, понравилась. То есть особенно Мельбурн, О, боже мой. Я была влюблена. То есть это ощущение там я тоже ощутила, и как бы дома в Австралии. Очень-очень влюблена была. И думала, о, я бы, конечно же, сюда с удовольствием переехала. Да, я бы, я бы, я бы. Но, есть большое но. Когда я вернулась домой и ступила на свою флоридскую землю, я сказала, о, oh, home sweet home, здравствуй, дом. Нет. Мыслишки <Republicans> какие-то появляются. Ох, как бы я хотела жить там. Но когда ты возвращаешься домой, и ты знаешь, когда ты думаешь о том, что вернешься домой, и сердце обливается радостью, не, не слезами, радостью, это значит хорошо дома. А туда я могу снова съездить, если я люблю это место. Вот так. Боярмочка, вам уже пора идти спать. Очень люблю ваши, как я сказала, постики в интернет, и очень люблю ваши письма мне. Так мы с вами а, однажды долго говорили, это вы мне прислали очень много материала, такого, а, что называется, hands-on, то есть а, практического, да, как, как это, а как то, а как нет, а когда. То есть, очень-очень а, а, здорово было. И я вам желаю всяческих-всяческих успехов в ваших а, начинаниях. Хотя это не начинание, а продолжение. Добьетесь, и я уверена, добьетесь, а, огромных успехов! Вы еще такая молодая, молоденькая. Ведь что такое? Вам лет 35, да? То есть, о май гаш! 35 лет. Помните, я сказала, в 1999 меня считали пожилой девушкой, да еще и с ребенком. Вау! Да, но 35 лет это же детство! Это не то, что жизнь только начинается, вы еще в подростковом возрасте, хотя уже умный, как взрослый образованный человек. О, Алишенька, ты права. В данной ситуации а, можно работать из любой точки мира. Это не просто «да», в данной ситуации, а да", в данной точке прогресса. Смотрите, в 99 конце я приехала, у меня дома не было ни компьютера, ни машины. Не кредитной карточки. И здесь в течение первых, первого полугода я ходила пешочком а, в библиотеку, <coughs>, где были компьютеры, а, и изучила все, что можно о кредитных карточках, <coughs>, о компьютерах. Хотя о компьютерах я еще взяла курсик, а, в такой называется Community College, так называемый а, местный а, бесплатный колледж а, для этого ну, скажем, районы. И там я взяла этот курс компьютера с нуля. И за месяц выучила, как им пользоваться. И а, через месяц была принята на работу офис менеджер где а, меня на собеседование спросили, «Так, а как у вас с компьютером?» «Замечательно, а что? Какие у вас есть вопросы по этому поводу?» «Ну, вы свободно себя чувствуете PowerPoint power, uh, presentations, Excel?» Access and, uh, of course, word, на что я ответила. Ну, естественно, вы меня хотите, вы хотите проверить сейчас, я могу показать вам сейчас. Конечно, моя наглость их сразила, они не стали меня тестировать, но на работу приняли. И вот, чтобы так сказать, с такой наглостью, что я умею пользоваться компьютером месяц до того, не зная даже, где кнопка выколоть включить и выключить. Это не просто наглость, это Determination – это настроенность на что-то. То есть после этого интервью я еще прибежала домой и ähm, прибежала к одному äh, знакомому, который очень хорошо знал компьютеры, и просто в ночь просидела с ним у компьютера, так, учи меня вот этому, вот этому, вот этому, вот этому. Я научилась. Я научилась и в одну ночь. То есть пути и дороги открыты для всех. Очень важно. Очень важно, в какую дверь вы войдете. Войдете ли вы в дверь а, бара или а, дружеских посиделок или а, ну, еще каких-нибудь развлекательных моментов, или скажете себе, это подождет, это я сделаю позже. Сейчас мне нужно идти, а, грубо говоря, и стирать, или и а, мыть, убирать, то есть а, наводить порядок а, в своих знаниях и в голове. И это хорошо сработало. Я знаю, что моя дочь тоже, когда она была в новой стране, жила какое-то время, первое время, вместо того, что она была молодая в то время, в лет 20-21, вместо того, чтобы проводить хорошо время с друзьями, подружками, она ходила в колледж, при том, что она уже знала английский, но она хотела его как бы поднять и ходила в колледж, и денежки, которые зарабатывала, небольшие, все потратила на колледж. Очень. Ну, вы знаете, что такое impressed. Я очень не удивлена. Восхищена и довольна тем, как моя дочь сложила свою жизнь, идя по правильной дороге. Не в бар. И не из бара, а в колледж. Спокойной ночи, боярмочка. 39. Give me a не верьте ей. Окей. Okay. Алишенька, дочка тянет тебя на качели. Спасибо большое всем, кто пришел. До свидания всем. Ну что ж, всего-всего-всем добренького. English. Thank you, guys. Okay, now I'm ending my stream. Let me see if I miss maybe someone. Okay. <clears throat>